Всем привет, мои звездочки, и я отвечаю сегодня на первый вопрос, который задала Bloom Love. Спасибо за вопросы, я постараюсь на них ответить. Итак, первый вопрос: а какая пара твоя любимая, кроме блутера? На самом-то деле, все уже всем известно, то, что по блутеру я просто тащусь, обожаю. Они у меня чуть ли не как иконы, мои любимые кумиры. И я их обожаю. Да. Но кроме блутера, если говорить э, э, про Вилц, вот вот из канонов мне нравится пара муза и ривина, а также Лейлой Набу. Да, я знаю то, что я с этого до сих пор плачу. Да. Э, э, из из неканонов, мне нравится флора и палатиум, а также Огрон и рокси. Вот. Вот как-то так. А если говорить не в плане Винкс, а в плане других всяких различных проектов, то мне очень сильно нравится из Леди Баг Леди Нуар. А из каких-нибудь авторских проектов мне очень сильно нравится Фея Дима из ТикТока Сошного Алена. И... О, господи... Также, если говорить про Эдисона, того же самого, то я шиперу Эдисона и Хрейда. Да, я странная. вот. И а, Фридриха Александра в фанфике «Ошибки доверия». Вот как-то так. А, следующий вопрос. Какое животное ты бы хотела иметь? На самом-то деле у меня своих животных и так вполне хватает. У меня есть кот, собака. Но если говорить а, про то, то, что я... В возрасте жизни хотел бы какое-нибудь животное иметь То, скорее всего, какого-нибудь маленького Что-то наподобие хомячка Или максимум черного кота вот. Потому что я не особо любительница животных Я больше всего с техникой дружу Поэтому Поэтому да Поэтому если какого-нибудь животного То какого-нибудь маленького хомячка Или какую-нибудь маленькую собачку Ну, что прям, большую нет а Любимый гачер Я обожаю Мирай Просто, я просто по ней тащусь, у нее такие классные видео, а, помощь, именно благодаря ней я поднялась в монтаже, вот, и я у нее всякие шейки беру, все вот это, в вот этом духе, да. А, поэтому я Мирай обожаю, а, кроме Мира я также смотрю Мизуми и Юмека, там еще какие-то популярные гачеры, вот, но мой самый любимый гачер это Мирай. А, нелюбимый пэринг У меня нет так, такого момента, чтобы у меня было нелюбимых пэрингов Вот Я потому что ко всем пэрингам отношусь адекватно Потому что я знаю то, что у каждого свое личное мнение И а, кто-то вот а, Блума Валтера ненавидит а, Кто-то вот просто обожает Или, к примеру, вот а, кто-то вот не очень любит шипа, допустим, Валтера Аретелла, а кто-то обожает. Вот. И у меня, что прям с ненависти прям к каким-то, какому-то определенному пэрингу у меня нет. Потому что я считаю то, что у каждого свое личное мнение. Вот. И я даже принимаю мнение того, то что Валтер может быть и не самым лучшим пэрингом. Вот. Поэтому, да, у каждого свое личное мнение. Но если говорить про мо мнение, то, скорее всего, я не понимаю шип Валтера и Арителла. Скорее всего. Вот. Вот. Ну и, в принципе, все. Кроме Шипова, Валтера и у меня, в принципе, нет подобных каких-то нелюбимых пэрингов. Потому что, да, я говорю то, что укажет свое личное мнение. И я, в принципе, ко всем парингам наш... отношусь адекватно. Просто блутер у меня как бы в фаворитах. Вот. Сколько подписчиков ты бы хотела? На самом-то деле, я а, мечтаю о а 500 подписчиков для того, чтобы у меня открылась вкладка сообщества. Еще какие-нибудь полезные штучки от Ютуба. Потому что, да, 500 подписчиков это прям мой уровень, мой прогресс. И надеюсь, я к этому рано или поздно приду. К 500 подписчикам нам осталось буквально 100. Поэтому, поэтому жмите, чтобы осуществить не только мою мечту, но и мечту, в принципе, вас. Потому что телеграм-канал мало... Телеграм мало у кого он имеется, а вот, а вот сообщество может посмотреть каждый. И поэтому я очень к этому иду, чтобы я смогла публиковать записи вкладки сообщества. Но даже если такая и фигня у меня осуществится, то а, я не буду бросать телеграммы, там тоже буду публиковать всякие различные записи. Спасибо за вопросы, если вы хотите а, ответить на какие-нибудь, если вы хотите меня о чем-нибудь спросить, напишите в комментариях, я тоже отвечу, конечно же в приличных рамках. Не забудьте то, что у меня выходит сегодня два коротких видео, и я с вами прощаюсь, всем пока, мои звездочки, надеюсь мы еще очень скоро увидимся.